Осознать миссию, реально получить поток и реализовать миссию это далеко не одно и то же. Реализация миссии это совершенно особая история. Ну, во-первых, вы можете со своей стороны как бы реализовать миссию, то есть полностью передать этот поток, об этом узнают, но современность никак не отреагирует. Отреагирует а лет через триста. Вспомню там, что был такой-то. Ван Гог – это вот типичный человек, пример, который при жизни вообще его не признавали, какой-то мувер, сколько там прошло, его картины сейчас продается Почему это важно знать? Потому что вас не должно смущать, если вы в потоке, если вы в высших состояниях, вас не должно особо сильно смущать, но особо сильно смущать, что современность это не принимает. Потому что, может быть, там пройдет 50 лет, 10 лет, и это примется. Это не является показателем того, что вы не реализовали миссию, если не приняли люди или там не дополнили, недооценили. И там... А вот если вы столкнулись с трудностями, непониманием и решили отказаться от миссии, либо, так сказать, приспособить ее под что-то под повседневные какие-то нужды, это уже совсем другое. Вот расскажу свой случай, значит. Действовать мы начали осенью 2012 -го года, уже так активно, это был сентябрь, октябрь 19-го года уже пошли курсы, медитации. И значит, получается, сейчас скажу до курсу, примерно да. января 15-го года, февраля 2015 -го года. Но вот не получали мы такой нормальной отдачи то есть, на самом деле, ели концы с концами сводили, то есть, и денег не было. И самое главное, что, получается, прошло два с половиной года, а настоящего понимания нет и не было. И все время нас путали э, с э, каким-то непонятным агентством, которое поможет найти хорошую папа. Вот все время. Вот как ничего не говорят? Ну, бесполезно. Такое ощущение, что вообще там как будто испорченный телефон, говоришь одно, они слышали. Вот, вот. И о, о, у меня уже наступило реально отчаяние, два с половиной года, я это все значит, толкаю, толкаю, и так, и сяк. Думаю, ну что делать? Жить не на что, потом такая мысль, а может быть, да ну ее нафиг и действительно. Вот, ну и работать в этом направлении, чтобы люди пару находили. Может быть, приспособить эту энергию к нахождение своей пары. Очень востребованная эта да? Найти. Давай, раз они тебя не да, понимают, раз они тебя не понимают, я буду работать просто на запрос. Вот у вас есть запрос, хотите пару? Ладно, давайте буду работать на запрос. Вот был такой момент. Я размышлял над этим несколько дней. Но ну, почему несколько дней? Потому что я никак не мог на это согласиться. Ну, не могу я на все согласиться. Я только представляю, что начинает делать, неплохо, очень плохо становится. И в конце концов я сказал: нет, не могу, не буду. Пусть будет вот все что угодно. В очередной раз так сказал. Но я этим делом заниматься не буду. Вот. И не занимался этим делом. Буквально через несколько месяцев у нас все пошло просто сам. Я знаю, что еще женщина тебе сказала. Я тогда сказала, знаешь, знаю, что я чувствую, что все у нас нормально будет, просто нужно пережить это время. И все. Я часто так оно говорил. Ну да. И действительно так оно и случилось. Отлично, это поддержка это, Да, Да, это поддержка. Очень я очень. И действительно через несколько месяцев ничего мы не делали, никакой рекламы, ничего, просто само стало расти. пошли 15-й 15 да? 15 год и уже. Раз я в своей работе развязалась в Пошли консультации, ну, и пошло, реальный, пошло, пошло, пошло, пошло, и, и, и все понимаете. пошло Так что вас было проверять. Кто-то мечтает дизайнером? Будете, работать, будете есть... вы преданы я этой своей миссии до конца или не будете? То есть могут специально, ну как бы специально с нашей человеческой точки зрения, могут специально вам не давать там заработать деньги, реализоваться, да? ты будешь этому предан до конца, если тебя никто не понимает, если тебе денег от этого нет, ничего от этого нет, вот будешь этому предан? Если будешь, значит достойный настоящий, значит, значит идет дальше. У меня тоже жесткий перелом был, 9 лет обучения, 3 красных почти диплома, и вот я встречаюсь с аудеями, вообще до этого у меня началось уже, что я не хочу идти по этой специальности, и вот эта ломка огромная, потом, когда мы уже встретились, я точно подумала, что все. Я просто отрабатывала свою работу, эту карму. И если так подумать, я вот так иногда тоже думаю, вот, ну, бывает, финансы у нас там тоже как-то не, не лучше. Что я думаю, что честь сейчас работала, реально, по своей специальности, можно было зарабатывать такие деньги. Особенно в Москве, я даже в Московской области, там шикарные вещи, просто за 3D-визуализацию, там платят офигенные деньги. Но я не хочу. Это для меня смерти подобно, сейчас сидеть за эти компьютеры, за это все дребедень, который я в 9 лет проходила, просто, ну, ну реально отработала свое. И вот у прям год был осознанно, я отрабатывала, я это консоветовала, все им рассказывала, и, эти, и визуализацию все делала, они потом очень благодарили, говорили, у вас такой дизайн классно, спасибо вам большое. Ну, я поняла, что я должна к людям проникнуться, я к ним прониклась и свое полностью отработала. И потом все уже. Ничего не надо. И вот, как Наташа сказала, я уходила, я собрала стол, я поблагодарила всех, там, ну, начальника, то есть директора, всех, кто со мной работал. И вообще, как все, как по маслу. Девочка пришла за неделю до моего ухода, а я, я боялась сказать этому директору, потому что, ну, как бы, он, наверное, нехорошо бы отнесся, если бы я ушла. А он так легко мне говорит, да, я чувствовала, что вы уходите. То есть все, все, все все сложилось, и мы поехали в Индию. И я была такая счастливая. Я ходила там, улыбалась всем. Я еще помню, Адрия так на меня раздражался. Они подходят ко мне, улыбаются, и что-то тянут мне. Все так... время продают ей. Да, все время продают. продают. А мне так хорошо, я беру. Я такая счастливая, морачиваясь, говорю, родная, вот так 10 рублей стоит. Он уже такой хороший, сколько можно? А мне было а, так здорово. У меня моя жизнь началась полностью. И вот я же понимаю, что сейчас я только-только-тоже ухожу на свое уже полностью как служение. Ну, свое личное. И еще как бы только-только начинается, понимаешь, что денег с этого вообще никаких не поймешь. Но думаю, нет, я должна, это мое, мне это нравится, моя душа радуется от этого. И это самое главное. И что вернуться там куда-то, как мама мне часто, о, сейчас бы сидела там, ой, ну. Сидела Только не это -то. а в этих архитектурных бюро и дизайнерских там, где, нет. Только нет смерти подобной. Если вы будете подскакивать на девятнадцатый, вы можете это все дело встретить. И, но это не означает, что вы вот именно в этот период времени можете там задержаться на голове. Если вас таскивает вниз, значит что-то еще внизу есть, что держит, да? Значит, какие способы, если вас тянет вниз, с той же, может быть, девятнадцатый, какие способы отработки? Первый способ. Самый чистый самый экологичный ⁇ это духовная практика. То есть вы выходите в высшее состояние сознания, медитируете, там, или его делаете, что-то свое, там танец делаете, например. Да? Высшее состояние сознания вас наполняет энергией, активизируются эти кармические узлы, и вы их уже вот просто на внутреннем плане сжигаете, как мы с вами рассматривали. Да? Это самый такой экологичный способ. Другой способ, вот сейчас то есть когда вас что-то держит, вы делаете это самым лучшим образом. Вам уже не нравится, но вы самым лучшим образом делаете, делаете, делаете, уже не для себя, не в том, что вам это приносит удовольствие или тем более деньги, а для других это делать в качестве служения. И тогда вы это отрабатываете, этот узел отрабатываете. вот она отработала, развязалась, все ушла и все. Больше что я не А Если вы, вы соединяетесь со своим близнецовым пламенем, то у вас будет парная миссия. Вы можете делать диаметрально противоположные вещи, но вы делаете это с единой целью и в едином потоке. Будете это делать в едином потоке. И 19 ступень это то, что гораздо сильнее объединяет, чем 15 чем 18-я. На 15-й ступени уже начинается такое объединение в 19-й там уже такой относительно монолит. Там уже прямо все прочно. То есть... Это имеется в виду и на физическом плане. Конечно, конечно. Это... Жизнь вместе. Да. Именно совместная жизнь. Это совместная жизнь. жизнь в служении. Вот близнецовые племена встречаются и объединяются для того, чтобы внести свое служение. Духовные энергии переводят на землю, притранслируют на землю. Встречаются, обвиняется именно для этого, ну, по крайней мере, в своей высшей эмпостации. относительно Земли. Если они это здесь сделают в полной мере, то, скорее всего, они могут уже, наверное, на планете Земля больше не рождаться. Ну, Если же они же, в полной -то. мере это сделают. И опять-таки, скорее всего, то есть могут они еще прийти не раз. Для того, чтобы что-то воплощается осознанно. Да. То есть если вы осознанно, здраво, экологично относитесь к этому пути, то вы избавляетесь от этих всех вот красивых как бы, иллюзий, которые как фантиками обвешена вся эта тема близнецовых планет что они встречаются, это уже последнее воплощение, что они встречаются, значит, они уже совершенные духовные Всякие такие сказки, сказки в плохом смысле слова, бог На самом деле все а, более прозаично, И в конце я хочу вам рассказать такую одну историю. Говорят, что это реальная история. Многие ну, придумали, но в ней есть огромная зерно истины. История следующая. В древности жил один маг, он занимался магией, работой с энергией, у него была мечта покинуть эту землю и не, не быть здесь больше. Ему не нравилось жить на земле, ему не нравилось быть среди людей, ему нравился свой путь, так сказать. Да? Он хотел покинуть землю для того, чтобы перейти в высшие области, к ангелам, к высшим силам и там жить, и там блаженствовать, и там быть на своем месте. Он очень много старался, он изучил множество священных книг, он множество провел экспериментов, и у него что-то стало получаться. И вот он уже сидит, к последнему какому-то опыту готовится, что-то там проводит, какие-то алхимические действия, и начинает исчезать. В это время, значит, вламывается к нему в дверь там, современная полиция, как они назывались, там, стражники, да? потому что ловили таких людей, считали их нехорошими людьми. Вламывается в комнату, он исчезает, он уходит в другое пространство. И он видит, как эти охранники мещатся в его комнате, а, то есть ну, там какие-то войны, да, мещатся в его комнате, ищет его, перевертывает все верно смеется над ними и говорит: Вот теперь я не досягаю для вас, я свободен, я счастлив, вдруг чувствует так по плечу, раз, оборачивается, ему говорит: кто-то: пойдем. Он говорит «Куда работать?» <смех> То есть э, притча это о том, что мы мечтаем, что вот мы встречаемся с вами проекта, и ничего делать не будем, мы воссоединимся, ну ладно, говорят внутреннее очищение, ну мы пройдем 13 ступень, и все, мы воссоединимся, а там оказывается надо учиться, ну ладно, поучусь, фиг нет. но потом воссоединимся и ничего не будем делать, мы будем блаженствовать, а там… <смех> я уже не помню дословно как-то там, ну, что такое, типа, что каждая вершина какой-то типа ступени, это дно следующее. Да да да да, да, да, да, да. да, совершенно не да. начало, так и да. есть. Да. И с одной стороны, это иллюзия какой-то благостной, так сказать, совершенно беззаботной в жизни. Она человека манит, как звезда, что вот туда тянется, вот здесь я поработаю, но там-то я буду среди ангелов, буду среди своих, ничего делать не буду, все блаженство кругом. Да? с одной стороны все это его тянет, а с другой стороны, когда он туда попадает, ему так по плечу, ну, пойдем работать. Это же работа в удовольствии, есть это же не, а кто знает? А Ну, вот когда доберетесь, когда доберетесь, тогда узнаете, в какой удовольствие. Скажите, если есть хорошая карма, если есть хорошая карма, вам будет все вести, везде ковровые дорожки, то это действительно можно назвать с точки зрения повседневного мышления работа в удовольствии, миссии в удовольствии. Да? Люди родились, ничего особо делать не надо. Как да? надо нет, бывает радость, такие, радость, нет. С радостью. С радостью, с радостью. И у них нет препятствий. Им все рукаплеще, только они появились, все уже рады, все уже ковровую дорожку растели лепестками росы их забрасывали и так далее. Но ну, это не так. Но ну, такие... ну, лю... ну, люди не представляют это представляют чаще всего так. Да? Я встречу свою близнецовую половинку, вот у нас божественное единство счастье и все и все, а дальше детей рожать, дома строить, машины покупать и тому подобное, да? Оказывается все совсем не так. Все оказывается совсем не так. И когда человек с этим не так сталкивается он очень сильно разочаровывается, потому что это очень резко контрастирует с его ожиданиями, и вот когда он все-таки более-менее здраво к этому подходит, да, и принимает то, что ему дается, он в этом находит более глубокий смысл и более глубокий интерес, что оказывается, вот это вот пойдем работать, это тоже очень интересно, жизнь и работа в потоке, когда... Да, это действительно как, это радость, колоссальная радость, это то, к чему стоит стремиться. Но не как к иллюзии бездеятельности и э, всеобщему везению, а как именно к своему. Когда человек к своему стремится, вот тут уже совсем другое дело. Пойдемте работать. Спасибо.